Не Я не баловался, мне патроны, если кончились, что мне делать, пт? Перезарядится пока, перез... пока перезаряжают, меня бьет. Тут минное поле бэк. Не делайте резких движений, а то все влетит на руку. Как дела, Андрюша? Нет, нет. Вот, а пока... Нет, Андрюша. Похоже, это достановлен. Слышишь? Че? Или. или сын за него сидит. Он. Это я сижу. Просто того, что а Бывает. А бывает, механик покажу маленько. Ну ладно. совсем чуть-чуть. Давай приступ а, Но нормально что ну название стреляет. Когда хочет, а сейчас, видимо, не хотел. Нет, я, бы сама с ним не знаю. Ты ни разу не проходил еще, кстати, вонюк. Астрие? Да. Почему я тебя? Так вы не бегаете. Ну магафон потом хапнешь. Я сейчас одинаково подкоплю. Чтобы не донатить в этот Workface э -э или оставлять на этот 20 -е? Пока что оставляет на 20 а после 20-го донатить на Workface. Подойдите, чтобы на Косарик, хотя бы на пути чтобы было лучше. Пока я постараюсь. Сейчас после праздников нам постараюсь. Не успели. Чтобы было все по-человечески. Ну помню, марта, и что поменять? Что ты нам учишь? Нет. <смех> а тебя, от тебе? тебя. А, не, меня не надо. надо. Ладно, пожалели, так чтобы тебя угонили. <смех> <как надо>. <смех> Или а тебе большую открытку на стене забитая? Ну спасибо. <смех> а, сво а свою заблокирую. <смех> Я, Я даже не удаляю <смех> ее со спины. Окей. Ой, что не было кто собирающий место я знаю okay. а ты мистер сила ворка чего сила ворка сейчас на место воняк шел знаешь что хочешь а до этого он, когда их стар взял знаешь что на как на он шел да не нормально слушал шоу сейчас. Тем не такие. Не-не, смысл не ты. Кто там? Нет, я стоп, с Андрюха, Андрюха, я с тобой. Я тупо тебя лечу, ты убиваю. Или Череп, Череп, иди солдай. Поджим. Я помогаю, Андрюша, отстреливаться. А после чего ты куда бежишь? Беги их ним! Доступа к данным. Мы должны загрузить сетевого червя. Брат убит. можно идти. Брат не он... успею добежать. да? Столкнулся. спасибо. Мы столкнулись с зашифрованной передачей на коротких волнах. Можно посылать сообщение одному агенту. А это кто такой опасный человек? Я Лёха. за Забей долго объяснить. Это Лёха. Просто Лёха. Больше информации а, не будет. Я не понял, а ч, на подсаде бабки не взяли что ли? Сейчас возьмем. нет На подсаде там взяли. Сель, ты живой? Как а Пока что да. Что-то Пошли назад. Того, что пошли назад. Я уже назад. Я еще. На поражение. Ну. Просто я тут отстрелился и. Под... мы подсадились с тобой наверх. Ты ч не открыл подсады не взял бабки? Вообще-то здесь посажены уже. Блять. Ты не взял бабки на поход? Да сука, я не знаю, ведь куда лезть опять? Я обычно лечил. Прыгнул. Хорош. Я просто пойму, его мне починить. Подай, вообще. Так, Ванюк, ты бегущий, да, ты бегаешь А если на ноль приходишь, если 0 смертей, то ч? что даю, значит, Достижение. Ничего. М -м. Я, даю, дают, там. я даже знаков не хочу тратить. Ну я прошел без. Я тоже хочу. я хочу. На марафоне бывало, что два знака только тратил. да, ты где бегаешь? Ваня, кстати, я помню эти мины. Я пытался уже 180 1750 Череп да. слева от тебя, череп сзади, там два ящика было. Череп, иди назад, там два ящика. Вон, я. Я его Вот собирай их. Ну, вот все. Теперь все, да. Идите. Да. Само, все, а, череп, покажи. Это он сам мой где он стоит. Леха ну, там так не справится. А Леха а там не справится. Думаешь? Блять, Ваня, у него не пулемет, у него автомат. Ну так. Ну что, что я сказал? На да, пулемет, брат, ребят. Так, было. Час, Час, ну, просто понимать, затрахаешься переключаться. <свист> <свист> <свист> перезаряжаться. Так, так ну что он там скажет? Ваня, так, Ваня, объясни, слышишь? Ваня, Ваня. Ты вот как раз мы лоханулись из за меня. Тут раз, короче, на сколько хп лечить этот долбанный Тихо. ящик? Силим, заткнись, нахер! тебе типа, скажем. Ты вот, ты вот здесь. Видишь меня, нет? Недорад, а -а -а -а -а. который. А я что, или нет? Нет, ты внизу все также по стандарту. Запомнил. В смысле стандарту да, внизу? Да внизу слева. Ну там синдратор стоит, там будет опасно стоять. Вот там, вот так будут выходить они. Тебе главное не дать сесть за пулемет. Череп, ты так, я короче. Раз... Ага. Череп, помогай. Силя, иди сюда. Иди, не тупи. Короче, мы с опасно стоим вот тут, иди, да? Череп, иди сюда силе встаешь вот сюда вот. И отстреливаешь всех, кто идет ко мне со спины. Череп, ты помогаешь. Лёхе. Ну это получается мне Тут... вот это сторону держать, да? Ты вот да так вот так смотри. Вот так стаём, Силь. Вот, это... вот так стаём. Они будут выходить вот, в спине вот, выходит. вот отсюда вот отсюда и чтобы они. Главное, до сюда не доходили. Либо просто предупреждай, что сзади у меня а, хорошо, все, понял. Активируй. <кх> Бля, пиздт, я очкую. Вот а, мы загрузим деньги. Да, терминал. За терминалом все смотрите, за полосой. Не приебите. Понял. Теперь вы можете вызвать поддержку. Ну не, чините, не пока не покажем. Просто иногда вы поздно, как вы можете прийти. А здесь, в принципе, опасно. Ты куда? Часто... Опасно. А мне туда. же. Видим отряд противника. Да. Он приближается к вам. Брум. Куда? Ну что, все нормально. Да, бойцы, обороняйте терминал, пока черт не будет установлен. Стрела мёр. Идем дальше. Куда туман? Я их не пробиваю. Ой, еще Андреш идет. А, на, на. на. 50, 50. А что они Я не просто. пробиваются? Шести патронов. Убиваются. Ч ⁇ -то боты. А ты что стреляешь? Сикс, блин. А, Он с 4 патрона убивать должен. Спина ты на Андреше. Короче, Андрюха иди тоже помогать буду. со спины убивать. Черепа тебе проще всего прям на язык выйти. Ну, да. А все все таки внизу стоит? Да. Он сказал, что я сп он справится. Но ну, смотри. Я иду к тебе, Андрюха. Мне пиздец. Так сейчас Еще чуть -чуть. Спасибо тебе. Вся. где-то у вас. А мысли ч по два круга бегать тоже смысла нет, они же не появляются. Один бежал, собрал их больше. И я второй круг да, я не зацепил. В основном Я не буду <плывания> Блять, еще пиздание, силен, иди сюда, смотри, левую сторону, правую я буду. Левую сторону. Тут это. Есть. Да нет, надо тебе. просто настроить. ты двигайся из стороны в сторону. Да я. Усили встанет и на мою сторону, ближе к моей стороне, просто смотрит. А ты двигайся посередине страны в сторону Я просто да, не успеваю убивать их, убивать. Ты не стреляй с Сиксы, ты понимаешь расстояние большое. Лх, самое главное, сейчас они вверху на Лху ту над. Над тобой. Ты Их Обычно не замечаешь, пропускаешь, но они обычно стреляют. Сбиваем его. Так, блядь, попасть бы у него, я далеко от него. Готово! Ни один солдат не успел высадиться. Терминал так долго не продержится. Вы можете оплатить починку терминала своими ресурсами. Телеку идет программа, это как опасный пулемет. Холостяк идет, короче, по по телеку про. А, я, как, я там видел там да этот как, как, как, как, как никого. А, да, их. Просто. жуткий. Стрелок нейтрализован. Вперед! Стрелок убит. Повторяй, стрелок. Ну тоже на эту программу, что. Да, не моя дела. <свято> Лучше, чем все эти кпшки. Зло, это просто царапина. Опасно возьми, патрон я прикрою. Летой, огонь на ты падаешь, силь? Не знаю. Ты подбегай, кролик, сука, опять. да, есть немного, понял. Так я говорю, я, по твоему голосу уже понимаю, что, с тобой что-то не так. Что-то не так, загадочно таки. Немного. Если человек пьет больше, если человек пьет больше двух раз в год, на тебе сейчас все граники. Да я понял. Сзади будет пулемет. нас я знаю. Люцифер, у нас тут сверху, где выходит на лежит этот коробка. Но у туда не забраться, так что хер на нее. А сейчас кто идет? Кто? щиты, к вам не дать. Сили... Как домой? Вы щитовки не попускаете, чего вы Блять, Ребята... Я бегу к тебе. Будет жопа. А что с тобой? Я тут 4 щита. Где вообще? Я бы лечил... Что-то здесь, то бегаешь? Здесь, то и все. Да, они не их шиши, блин. Господи, что я бегу, вай. Да. Yeah. не идет по боту, вообще не идет. Тилья меня избивает. Блин. А ты есть, ты Нет, Нет. Давай вес, вес. Я Не могу Слышь. тебя лес, не а это че? Терев, чни! Да, бля, ты придурок! Чни! Хух, волк, блин! Я Андрюшу побежал просто подымать. Да, блин, я тут со всех сторон. Череп, право! Лево! А да что такое, Да, опять повалили! Там прижиматься надо. Помогайте. Сейчас попагу. С их Все перо, перо, перо, Я, это, потом. По Сейчас не вижу. Чо? Перо, Чо? Перо, я понял. Ты, ты, ты, ты не должен лечить этого а черепа. У него Нет, тебя а, все, понял. А, я думаю, почему у них не снимается. Нет. Сейчас кто у нас будет? Сейчас просто щит ты Каченцы. Новые отряды Блэквуд вашей позиции. Силю Силю какой Силь, смотри, вот эту тоже. Это, а что то тут пулемет? Пулемет, куда пульмёк пульмёк смотрит. Он там, а это, с... С... Лежит. Опасный пулемет, кто твой? вы получили. Ликвидируйте батареи, пока Блэквуд не <звы> Еще один. Череп по, по, по возможностям лечим. Они закруптают калибрным пулеметом. Леха, на следующей волне все наверх. Ага. Какой пулемет? А, вот Осторожно, граната! Лазерные батареи выведены из строя. Благодаря вам мы нашли просвет в защите Блэквуд. Масштабы их а -а -а -а. операции поражают воображение. Вы поймете, о чем я говорю, когда я подниметесь вы. выше. Не леса, я бурья спустился. Вот... Вот <связь> Пулемет! Какой? Задний. Заберу. Нет. Сили? Сейчас тебе станет лучше. Не пропускай пулеметы тогда. У меня просто 9, 5, 5, 5. Без меня, Без меня Сейчас я Да. Нам не нужны сюрпризы. Ликвидируйте всех до одного. Херасис зажал. Мы как достаточно, да? Спасибо. Сейчас все наверх, кроме меня. Ты бегущий мед, да? Да, да. Да. А, щиты ставьте. опасный ты куда бегом сюда опасный, наверх. на пол сходи туда ко мне вот иди к сесиле стоит ко мне беги иди наверх щиты Двойки поставили на да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да Череп, ты там один. Гуран, да, спа... справишься. Я буду помогать открыли вас. Чираси, где ты? 没有利益 Лекайте. Чинить я. Наверное. Чиню, чиню. Блин, Резни. Нет. Нет, это редко. Да вашу мать, где ты нахуй. Тебе полезла. но я хоть сейчас не дополнил стрелок убит! Повторяем! Стрелок убит! Всё, тяжелый, я всё потерял Уничтожьте всех врагов единого! Мы не можем рисковать! Наша тактика такая! Помнишь то, что подумать? <свист> Главное, прошли миссию, да? Да. Да. И меня провели в первый раз. Кого? Да Сил. А, мы да, еще отрасли. дойти до конца. Да что тут осталось? вы <свист> <свист> все, да? да, все, все по своим местам, да? Самая легкая миссия. Самый тяжелый, считай, прошли. Да. Да? Сейчас опасно бежишь опять куда. Нет, еще, ещ на восьмой, еще на, на, на, да, на восьмой. Да, на восьмой все сюда. Получаем, а, а, это зайдет а, еще какое-то время. Опасный на место беги. А. Еще без знаков Ни одного знака пока не потратил. Да, я, бегаю, я, я, я думаю, что вообще А по, по, <свист> по, по, по своим местам сейчас становятся, да? Да-да-да. Сильно смотрите, там мечков будет не очень много. Ну, точнее, они будут. Если людей слишком, второй два не. Защищайте будут. терминал, пока загрузка не будет завершена. Угу. Все, по-моему, Протоколы в предписывают уничтожить все данные в случае вторжения. но на это нужно время. Это значит, вам придется найти способ удалить их. Бегом-бегом. А Ты как сидит, ага. работает. Давай, давай, давай посади быстро на палец. Быстро, быстро, быстро, быстро. Ты задание что? Ли? Да, да, вали. Всё. Ты хуй, его на это задание? А ты уже посадил. Вот такой ящикок к меня. Сейчас. Терминал вашу мать, да, Черри. Ты черт быть данным вот. Ты Да я не успеваю стоять с той стороны один. Так ты один, ну ты хоть на, на эту смотри. На как? Люди ха, набегай меня, блять. Подожди, что ты идешь? Айсберга. пулемета. Пулемет. Спасибо, эти пулемет пьшься какой Отлично. я обработный бое просто подлечусь, или? Ой, стреляй, стреляй опасно пытаются уничтожить э сзади Не берем бойцы. Все наверх. Также лечить. Да все, наверное. Все, блин, так же лечит. Да ничего О, страшного, убили, убили, чувак. Да, Жатак, все. Все, ставьте боеголовки. Ставьте щиты. Сейчас поставлю. Щиты ставьте. взорвало к вам приближается подкрепление врага О, бюцифера базука подождите блин там не... а кто мину поставил а, а тебя, тяжелые погодные условия с низкой видимостью приготовьте оружие ближнего боя защищайте терминал пока загрузка не будет завершена опасно а чего зайди сюда Все, иду иду, иду. Не вопрос сам, Сочи, чини Смасшить... я личу... будут. С вставайте, знаете. он уже там развлекается. Тайнечка. А Да ничего не чинё, а убить было. А потом. Домеряю, да не, это патроны к челюсти летям. Блин, меня сядет. Я все, я пустой. ты хочу стоишь ты че ты меня не резаешь я мне как бы я весл недавно все не я, я бы Грань, грань границ грани, справа силь вытянутый язык вайк справится Выйденный язык отстреливает из пистолета гранатаетчик Ни один знак остался. Меня тоже. Значит, Ты нашу взорвал Да, я спокойно. Ага. Куда мне Зам, пойди за... сюда за мной. Куда? Забдул ну, звоню. Ну, я за мной за бегу. Ну какая разница за тебя? Ну, да, Там тысяча надо старым. Там придется... А Слушай, сюда, встать. Вс этот люссвер. Там только тысяча за одну. Я готов. стоит. А мне куда? Да, да, да. Все ли прижмись вот так вот, в эту вот... вот, вот, вот. Прижмись, прижмись. Опасный тоже прижмись. Когда а войну скажут, быстро перелегай на ту сторону. А все, все, прижмись. Открылить мог чтобы они могли постоять. Стоять, полба. А презьми. А через тег минал больше не надо чуть, да Я только для колосся. -то Нет. Пока по тамку смоляет Мы пропали. Стрелок убит, повторяет, Что убийцы. стоять стоит. Идите играть, где берите, стреляйте. Только не, не рассасывайтесь. Кучкой. Где он? Опа! Медик подлечить! там. Алпа... Адрюха, Не, не, кричи, только, пожалуйста. знак а почему у меня показано то что можно взять знак и это нельзя купить Не надо, надо. Отличный, Блин, я думаю, сбор Показать, Расстрел да. водителя. Все, на машину Теперь сесть надо. Просто стоим побежит. вот тут вот вс. Много видов много но зато. Прошли. Надеюсь, да, это это сложно было. Внучка нет. Да. Да почитать еще одного нет за полчаса ее больше не получает да но вести острие медик да, нужно по ну, не посеялась и классе уже про ну конечно собирал там что-то опыта маловато я, я не...